Все, что тебе надо здесь, возьми, сколько тебе нужно Эго буду страдать теперь, не дай себя закопать Не нужно себя жалеть, молиться богатный.